Добрый вечер. Многие мои клиенты по натяжным потолкам спрашивают, что может случиться с потолком, когда, может, когда осенью туда лезут мыши или прогрызут они его. Специально для вас клиенты мы наняли на работу кота, кота, ловителя мышь под натяжным потолком его зовут Кузя. Если мышь залезла под натяжной потолок, мы делаем специальное окошечко и запускаем нашего работника. Кузя пошел. И вот Кузя пошел ловить мышь. Показываем, как он ловит мышь. Снимайте сюда. Вот мыша. Такая. Пошел наш работник. Пошел, пошел, пошел, пошел и ловит мышь. Если мы что с другой стороны, мы показываем пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. пошел пошел наш сотрудник, пошел-пошел-пошел, молодец Кузя. Он достает ее, вытаскивает, и мы уезжаем, и под потолком ничего нет.